Всем привет, мы с вороном в лесу, там вон за кустами поле, по краю поля вроде как идет лось, если не убежал, сейчас попробую выйти, поглядеть, далеко до него плохо видно. Попробую сейчас наверное, в ту сторону как-нибудь краем проеду Может быть где-то Получится Поближе заснять, даже не вижу Через объектив есть у него рога или нет у него рога Бык или корова не понять Или уже должны сбросить были Но больше пока не вижу глазами Камеру тоже. Идет он в том направлении и куда нам надо. Так что мы почти попутно. Ну, лось в общем где-то он за тем лесом. Метров 400 до туда осталось. Попробуем. Как получится заехать. Не получится. Не знаю. Как-то вот так вот снеговым вором по коленке. Идти довольно тихо вроде получается, если мне не разговаривать. Так что я думаю, у нас должен подпустить. Да ворона только что, мне кажется Ворон -то тоже оси изображает Только тут веточки ест а Ворон траву Двинул маленько ворона вперед. Лось вот, пару шагов сделал в нашу сторону после того, как увидел движение. Дальше наблюдает стоит. Все, Лось успокоился, принялся дальше кушать. Убедил его ворон, что я такой же, как ты, говорит. Только цвета другого. Может еще подойдет. <coughs> вот, него вот на всем удалении. Он тоже тут вкусняшки нашел Травку и листики Ладно буду ждать Может быть выманем его на открытое Поближе посмотреть пока батарейка Не замерзла Остановлю запись Потому что у меня показывает 15 минут записи Тот зверь движется на нас. Я сижу в сугробе. Ворон его манит. Ага. Рога у него отпали. Есть у него там следы наличия рогов. Вот видно. Так что, сейчас он нам не так страшен, как с рогами. Найти бы, где он их еще потерял. Следы довольно свежо смотрятся. Сейчас может быть и убежит. Я тут перед березкой, маленько передвинулся. Чтобы лучше было видно. И он меня заметил Ворон смотрит на меня с недоумением Говорит, хозяин, перезаряжай уже пойдет еще к нам на открытое часто него уже метров наверное 80 но мне кажется точно не больше 100 ворона Праздник. Я, говорит, тоже так могу. Да, ворон, молодец. Все, молодец. Ворон, кудись. уже меня за руку толкает. Надо что-то делать. Да? Надо что-то делать уже. Все, ворон побежал. Смотри, твой друг. Мы его напугали. Ах. Ну, вот как-то вот так вот, вот получилось. Ну, что скажешь? Опять прогнал, да? Ты опять победил. Молодец, молодец. Еще одного лосика победили. Ну, как-то вот так вот отключаюсь. Короче, батарейка сейчас сядет. Может, еще что заснимем? Мы еще до места даже не доехали. Ветер довольно сильный дует. Подъехали с вороном. кормится ося кстати я сейчас видел поляну переезжаем мы на открытом сейчас стоим ось пробежал метров наверное 300 в кустах стал. по поляне ехал смотрю он там между кустов промежутки стоит смотрит на нас только с него с он от нас свалил тоже козлик рожков нет не толкайся вот так вот от удачно сегодня мы выехали ну в общем все с вороном мы до места добрались все дела сделали Ворон или ворона все Купается в снегу На солнышке я уже замерз Он, он купается Ворон смотрит на ворона Тоже с недоумением, говорит, то ли дурак? Кого он делает? Да, ворон. Да, и снега, короче, много. Раньше корочка была, сейчас вымерзла в лесу, на полянах. В поле осталось еще. Да, красавец мой. Как-то вот так вот. Ну все, всем пока. Если еще кого увидим, заснимем. Вот так вот. Вот козочка, Козленкам послись. Ворона привязал. Слыхали. Услыхали, как ворон. Шум себя ведет, да вором. И убежали. Солнышко выглянуло хорошо. солнышке тепло за ветром.